Сегодня 1 августа, это главное, мы едем на Кинбурн. А я, например, впервые еду на Кинбурн на машине. Обычно мы добирались какими-то котерочками. человека на озере. Ого. Нормально. Ну пока. Если что, трос в этом, трос в машине есть. А ключи? Ключи у меня. О, прикольная соль. Будем солить. Воняет, но кусочек соли. Кумарской. Класс. Первый присест наш. Я говорю, первый наш присест. Такие хуяк. Сразу вот эти, которые сзади меня, увидели, что мы сели и сразу, вау, пиво едет. Давай. Все равно там мы выкопаемся. Выкопаемся в 100%. Такие моменты, Хотели лес, посмотреть озера. Что еще у нас было по плану? Теперь да, по... по плану много чего. Теперь по, по плану себе. выкопаться. Я знаю, что эксперименты всегда не снимаю критически. Потому что все как-то капец. Да, да. Думаешь, какую нахуй снимать надо делать? Быстрее. Я, да. А потом, когда уже все равно откопаешься. Ну, 100%. Ну, час мы еще повозимся. Думаешь, что я не снимал? Все равно откопаемся. Как, как мы зарываемся дальше? Ага, давай. Есть? Да. Вот Все. Так. А назад попробуем. Нашелся один добрый человек, решил нам помочь, приехал вот на своей машине и тоже почти что закопался. Но у него куча всяких приспособлений, и он уже знает, как выходить из этой ситуации. нас уже тут ставки ставят, говорят, что они в нас не верят, что мы не выйдем. Но мы пытаемся, мы пытаемся выехать сами, в крайнем, в крайнем случае, обратимся к ним. Но очень не хочется, когда уже там люди стоят, угорают, грызут попкорн, пьют соки и смотрят на наше представление. Мы проделали очень такой нелегкий путь, осталось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть совсем подожди, надо толкать тебя, наверное, да? Короче, мы победили. Сколько времени примерно? Мне кажется, часа три. Два часа, Три часа. Ну два с половиной часа мы вылазили из этой ямы. Но.. А вот эти клоуны, которые над нами смеялись, мы не пошли им навстречу. Мы не попросили у них помощи. Они в нас не верили, но нашелся добрый человек. И мы выехали, блять. Да. Нормально мы расположились, уже и покупались, и народу почти никого нету. Чаёчек попили, два чаечка, Ешен, следом мини хуяшками подуровскими догнались. Очень хорошо. Вот, ветерочком обдувает, все кайфово. А потом вспомнили, что Андрюха у нас э, профессионал по бургерам. Вот, сейчас будем делать. В чем дело? Бургеры или котлеты? Будем жарить котлеты и потом делать бургеры. Громче говори ветер. Да-да, будем жарить сейчас котлеты. Вот они уже у нас на мангальчике. И будем из них делать бургеры. Вот они наши котлеты. Зачем ты так сделал? А типа, чтобы она быстрее подшкварила, чтобы было удобнее переворачивать. Помешие котлетки ним наши шибу, чтобы разогревались. А, да, кстати, мы сегодня протестировали наши замороженные бургеры. Мы везли, мы везли 12 часов. 12 часов они у нас без термосумки, замотанные просто в обычную весеннюю курточку, вот провели нормально, без всяких проблем, котлета держится, круто, если вы едете, кстати, отдыхать, вот, на Кимбрскую косу, допустим, и вам очень хочется бургеров, но не хотите заморачиваться, пожалуйста, бургер-бокс, вам помощь. Ой, блин, классно, булки. Сделали такой бургер, кстати, взяли соус Хайнс э, классический, э, соус классический Хайнс, для бургера входят в него уже соленые огурцы если вы с собой не берете соленые огурцы на отдых а для любителей конечно чего-то экзотичного у нас есть кабачковая сейчас сделаем бургер с кабачковой крови круто и очень вкусно приятного обита а, хороший хороший сегодня денечек вывелся я бы сказал даже очень конечно там мы хотели Заехать в лес интересный, поездить по розовым озерам, которых здесь на Кимберне хватает, что-то по что-то поснимать. вот, Но так как с машиной получился вот этот вот трабл, нам уже пришлось ехать, просто искать какое-то место, где мы будем стоять. А потому что плюс Ландвихи что-то еще мост стал шуметь. Вот. Еще неизвестно, как мы завтра будем выбираться. Но пока машина уже едет поэтому не стали уже ехать далеко, мы шли красивое место, остановились. Вообще вот так вот выезжать хотя бы на одни выходные, на одну ночь, куда-то подальше людей. Это здесь тоже хватает. но ну, по крайней мере, вот мы нашли такое место, что ближайшие соседи 100 метров, 100 плюс где-то находятся. Никто нам не мешает. Участок море наш. Вот, очень кайфово. Это вот вообще, вот поверьте мне, это очень крутой отдых. Ты потом приезжаешь домой. Хочется, конечно, после этого отдыха еще отдохнуть, но хорошо заряженный, на рабочую неделю. Вот. кайф! Все. свернули мы свой лагерек, будем пытаться прорваться в сторону дома. Машина гудит. Mm -hmm. Что nah. с машиной, Андрей? Хрен его знает, встретие покажет. Скрытие покажет. Впереди. Так, так пески. Ну, да. У нас, ну, в принципе, так, да? Можно ехать. Впереди что пески, пески нелегкая дорога. Да. Смотри, этот как опасно прям ты да, сейчас заехал. Опасный, ну, мы по заехать. Нам ехать. туда надо ехать. Давай, а мы можем, а можем, а можем и по центру ехать, наверное. Можем. Впереди сейчас. пески нелегкая дорога. А, нас ждут великие дела. Грязь, да, Yeah, I'm эмоции здесь коров. хотели посмотреть лес блин. спросили у бабушки как пройти она оказалась ведьмой, и сказал никакого леса нет у нас напали коровы мы ели оттуда ушли так они до сих пор за нами идут мы уже все с территории за шлагбаум вышли они идут быстро нет это мадам сюда идет жительница Сейчас тоже нам блядь, собака и смотри на мило улыбнуться и Спроси меня, делает. У меня на видео. посмотри. Лицо Это Давай, я сейчас сюда. Не открывай окно. Здорово идут. Блин, <свят> и собака бежит! Пиздец, вы че, <свят> блин? <блядь>? А мы, <свят> а мы хотели лес посмотреть? <свят> Хорошо, мы так вовремя, слушай, свалили они в этот... А прикинь, если бы... бы сейчас зажали? зажали если... Блядь. А если бы, блять, у нас не было машины? Да. А вот бы сейчас бежали, блять! Не получилось посмотреть дремучие леса. Дремучие. Баба и газ пугнула своими коровами. Но зато, зато мы посетили сейчас солевой промысел. Смотрите какие а розовые озера, где вот добывают соль. И это прикольно. На это дело надо сверху смотреть, плохо, что нет квадрокоптера, так можно было бы классно все это дело показать, но когда-нибудь, когда-нибудь я куплю себе квадрокоптер, приеду сюда и покажу, блядь. Кстати, сейчас зарегистрировался на одной площадке, такая же, как Patreon, только более доступно и там все написано на русском языке вот поэтому оставлю ссылочку на нее в описании канала если захотите поддержать мой канал переходите можете подписываться там есть недорогие платные подписки для эксклюзивного контента а также там есть формат подписки чтобы получать скидки на всю мою продукцию мерч Плюс попадать в закрытый телеграм-чат со мной, в личное общение со мной. Так, так, таким образом я могу в личном общении э, лично каждого из вас инструктировать по плетению паракорда отвечать на все ваши вопросы, помогать э, в онлайн-режиме по какой-нибудь видеосвязи. Короче, все это есть по ссылке. Если интересно, мне будет очень приятно. Это все такое соленое, даже воздух соленый. Прям так вот ощущаешь. И под ногами тоже соль. Прям идешь, чувствуется какая... Прям пятками чувствуешь, насколько она соленая. Смотрите, какой яркий розовый цвет. Охренеть. А вот, собственно, и сама соль. А вот Таня. Царь солевой горы. Я не знаю, как ее связать. Она очень жесткая. Аккуратно, наверное, как-то. Уху, ну да, Ау. коленки ободрать тут будет тоже. Ого, как, прям, ну, это прикольно, конечно. Если там еще. Просто был солоноватый какой-то воздух, то вот здесь возле этого самого красивого, самого розового озера пахнет так, что как будто и писили, и какали, и плохо убирали за собой. Какой-то пиздец. Теперь пересаживаемся в и едем домой. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, до новых встреч, всего самого хорошего.